понижающий преобразователь внешне очень сильно похож на повышающий вот как вот этот здесь у нас один переменный резистор регулирующий напряжение точнее мощность а там стоит понижающий и соответственно таких два переменных резистора которые я заменил на потенциометры сразу хочу отметить что дорожки очень слабенькие и миниатюрные когда будете выпаивать данный переменный резистор будьте очень предельно внимательны чтобы их не повредить иначе потом будет довольно проблематично припаять туда провода ну соответственно имеется вход и выход как у повышающего преобразователя так и у понижающего входное напряжение порядка 40 вольт ну, давайте для начала рассмотрим понижающий преобразователь в этом лабораторном источнике питания там стоит блок питания ориентировочно на 300 ватт построенный на микросхеме ир 2153 видео об этом блоке питания есть на нашем канале и место линейного модуля управления потоку и напряжению установлен понижающий импульсный преобразователь регулировка напряжения довольно плавная начинается с одной и двух десятых вольта ну соответственно до напряжения которое обеспечивает блок питания в моем случае это 27 вольт и регулировка потоку вот с этим уже есть проблемы в отличие от линейного стабилизатора она не такая плавная и работает не совсем стабильно сейчас я подключу автомобильную галогенку 55 ватт я выставил на стабилизаторе 13 вольт и сейчас подключим лампочку вот выставил я максимальный ток почти 3 ампера хотя когда здесь был линейный стабилизатор, при таком напряжении он легко давал четыре с половиной 5, -5 ампер так давайте еще раз вот 13 вольт Подключаю галогенку стабилизация хорошая стабилизатор даже пытается подкачать мощности одну десятую вольта он добавляет теперь посмотрим ограничение тока начинаю убавлять вот видите в этом моменте Происходит резкий перепад тока. Но ну, если плавно пытаться вращать, оно тоже моментально подскакивает. И где-то с 900, ну будем говорить, с одного ампера уже идет плавная регулировка до 0. вот если отключить лампочку также 13 вольт у нас и остается пробовал я добавлять на выход емкость но к сожалению вот такой недостаток есть но ну, это конечно же не критично но все же Линейный стабилизатор в этом плане мне нравился больше, так как регулировка потоку проходила очень плавно. А здесь имеется вот такой недостаток. То есть под конец вот резкий скачок тока. Ну, конечно, он совсем не так греется, как линейный. Стабилизацию у него лучше. И несмотря на то, что он маломощнее, выбор падает в его пользу. Ну, давайте теперь протестируем повышающий преобразователь подключим его к нашему лабораторному источнику питания схема потребляет 10 миллиампер так мы видим заработал наш преобразователь 21 вольт на входе преобразователя 13 вольт посмотрим при каком напряжении у нас начинает работать преобразователь начнем его уменьшать и смотрим за показаниями на выходе Я уменьшил до 11 вольт, преобразователь еще работает. 10 вольт. 9,2 вольта еще работает. 9 вольт ровно и преобразователь прекращает свою работу. Напряжение уравнялось с напряжением на выходе лабораторного блока питания. Начнем повышать. Вот, 10 вольт минимальное напряжение для работы данного повышающего стабилизатора 10 вольт ну теперь давайте покрутим переменный резистор и посмотрим от скольки до скольки происходит регулировка напряжения так вот 10 вольт на входе и на выходе начинаем повышать Итак, максимальное напряжение 35 с половиной вольт. Попробуем увеличить напряжение на подаче. Увеличил до 12 вольт, напряжение на выходе то же самое. Увеличил напряжение до 14,2, напряжение на выходе то же самое. То есть на входе рабочее напряжение от 10 вольт и дальше повышение его никак не влияет на выходное напряжение ну и также понижающий импульсный преобразователь вполне подходит для зарядки любых абсолютно аккумуляторов В данном случае свинцово-кислотный подключил я на выход крокодилы выставил 14 2 вольта и здесь уже регулировка потока у нас проходит довольно плавно от 0 и до максимума аккумулятор уже заряжен поэтому ток довольно уже маленький меньше амперы и плавно падает по достижению напряжения на клеммах 14,2 вольта он упадет до 0 то есть зарядка проходит абсолютно в автоматическом режиме можно заряжать литий-ионный и, литий и никель-кадмиевые аккумуляторы и не боятся что они у нас перезарядятся вот если сейчас я выставлю напряжение 13 8 вот 13 8 вольт ток выставлен на максимум и мы видим что ток заряда уже 200 миллиампер и он и напряжение на клеммах никогда не превысит напряжение 13 8 вольт то есть ток упадет у нас до ноля то есть это конечно плюс Итак, в целом же, конечно, вещь полезная, применения ей довольно много, как понижающего преобразователя, так и повышающего преобразователя. Рекламировать продавцов я не буду. На AliExpress таких преобразователей очень много, поэтому выбрать нужного продавца и, соответственно, цену данного преобразователя вы сможете сами. Думаю, данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пока.